Даже лимонад нет нормального, в принципе, только пахнет лимонадом, а на вкус он вообще не лимонад. Также этот торт, друзья, он, блин, только называется «Сказка». Ни херать никакая не сказка. Как, Знаете, есть такая поговорка, вернее, такая вот подъемочка маленькая. Кому подходишь, то не жалости на жизнь, а ты ему говоришь, а ты что думал, ты в сказку попал, да? А -а -а. Вот, будь здоров, друзья, скажите. Поэтому я тоже не попал в сказку, как ожидал. Вот потратил 150 рублей, его по скидочке взял, он 300 стоил, с лишним там, с копеечками. Вот, но это совершенно не сказка, это моя отрыжка, блядь. -а -а, отрыжка, бля. Отрыжка, бля -а -а. Вот, которая, видите, может, я скилл бы того, что смешал. И получился такой тортик с пивасиком, с отрыжкой. Я, да, друзья, я не знаю, друзья, ведь перемарулся, капец.